Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся в поселке Южном, в микрорайоне города Краснодар. Поселок Южный располагается вдоль по Ейскому шоссе на выезде из города рядом с витаминкомбинатом. Когда едешь в сторону Ейска, с правой стороны от дороги находится витаминкомбинат и проезжая через витамин витаминкомбинат, пересекая железную дорогу, вы попадаете в поселок Южный. Поселок Южный здесь как частные застройки, в основном коттеджный поселок, дома, частные дома, да, так и строят многоквартирные дома. Здесь квадратный метр, в отличие от города Краснодар, гораздо дешевле. Можно найти квартиры и за 26 тысяч за квадратный метр, сейчас. Цены, ну, в принципе, растут, но строительство идет довольно-таки активными темпами и строят довольно-таки хорошо. В частности, в поселке Южном есть хорошая центральная коммуникации, здесь есть своя канализация, есть вода, есть газ. Вот еще момент такой, не знаю, ну, насчет правильности, неправильности, интернет-рекламы и все такое. Вот это вот... ЖК Медовый. Четыре года назад, когда мы сюда приезжали, мы в него приехали. Здесь было построено всего два дома. Вот этот дом и вон тот. И здесь обещали, что здесь будет город-сад. Будут спортивные площадки. Будут э, детские площадки. Внутри дворовая территория будет облагорожена. Ну вот, прошло четыре года. Дома возведены. Все практически уже сданы. Все сделано. А... Нет ничего, ни одной детской площадки, извиняюсь за оружие, даже внутриквартальные дороги не заасфальтированы. Ничего не облагорожено. Это уже сами жильцы домов под своими окнами делают клубы, кто кого есть желание, разводят цветы. Ну, благо, что тут хотя бы дорожка забетонирована и сделана, пешеходная прогулочная зона. А так здесь абсолютно ничего нету. Рядом ведется активная стройка, но это уже другая компания ведет застройку. Как я уже говорил, в поселке Южном в основном частная индивидуальная жилищная застройка. Здесь в основном коттеджи, строят дома. Можно приобрести довольно неплохие дома, и цены приемлемые. начинаются от 2 миллионов 100 тысяч за дом. Обращайтесь, если что. Есть такие люди. Отведу, покажу, где эти дома стоят. Здесь же продаются таунхаусы от 2,5 миллионов за таунхаус. Земли практически нет. Ну, зона барбекю. В некоторых даже зоны барбекю нет. Но ну, они довольно приличные. Расстояние до города... Мне вот есть шоссе в отношении с ростовским шоссе гораздо больше нравится. В каком плане? По ростовскому шоссе идет основная трасса. Трасса, которая соединяет город Краснодар, ну, вернее, Краснодарский край с Москвой. Это трасса федерального назначения. Оттуда очень большое количество большегрузного транспорта идет. Там постоянно есть... Транспорт Постоянно она забита, в отличие от Ейского шоссе. Ейское шоссе, оно, скажем так, внутри, внутри не квартальное, а внутри как бы краевая дорога не так забита. Не таким большим количеством транспорта и более удобно, скажем так, для жизни добираться в центр города. Нет никаких проблем. Уехать на море тоже нет никаких проблем. Можно попасть на Азовское море, можно попасть на Черное море. Можно выехать на объездную трассу, на любую в любую сторону города Краснодара попасть. Ну, и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много полезного, интересного видео. До свидания.